сетях и сегодня я расскажу вам о трех бесплатных приложениях по обработке фото которые сделают ваш инстаграм действительно красивым итак поехали первое приложение это снэпсит действительно классное приложение огромный функционал то есть я его часто использую для того чтобы например замыть фон на фотографиях да? убрать прыщ ненужный волос убрать Покраснение с лица очень актуально для мастеров татуажа. Да? Также подкорректировать свет. Помните, что лучше публиковать более светлые фотографии, может немного засвеченные, нежели темные. Также я использую это приложение для того, чтобы обрезать фото в нужный формат, добавить туда свой текст. В целом приложение очень функциональное, поэтому рекомендую его скачать и самим попробовать. Оно бесплатное и доступно как на Android, так и на iOS. Второе приложение, которое тоже хочу отметить, это Canva. Это приложение уже с готовыми шаблонами, с решениями, идеями и с классным дизайном. То есть вы можете заменить там свою фотографию, добавить свой логотип, какие-то фирменные элементы, цвет, добавить свой текст и получится очень стильные шаблоны, для, в частности для Инстаграма. Там есть также форматы готовые для Stories, для Facebook, ВКонтакте и многих социальных сетей. Вот, тоже рекомендую, оно бесплатное и тоже подходит на все устройства. И третье приложение, которое тоже хочу отметить, это VSCO. Это приложение, в котором есть множество разных классных фильтров. Они, в отличие от двух предыдущих приложений, это приложение идет как в бесплатной, так и в платной версии. К сожалению, в бесплатной версии мало фильтров хороших. Но подписка недорогая, поэтому рекомендую его использовать в платной версии, поскольку, применив фильтр, вы почувствуете большую разницу, то есть фотография будет более сочной, более яркой, насыщенной, атмосферной, возможно. вот. Поэтому я его часто использую, и многие блогеры в том числе используют это приложение, чтобы стилистика фотографии да, была единой, Инстаграм выглядит более, скажем так, визуально более красивым, гармоничным, поэтому скачивайте и наслаждайтесь. Если вам понравилось это видео, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в YouTube. И также, если вас заинтересовала эта тема, или вы хотите услышать от меня что-либо по поводу продвижения в Инстаграме, о том, как вести свой аккаунт в Инстаграме красиво, грамотно. И, конечно же, оставляйте комментарии, пишите мне в личку или же под, в комментариях под этим постом. Спасибо, всем пока.